Итак, допустим, вы подыскиваете себе повседневный пиджак, и вы задаетесь вопросом, какой же выбрать – кожаный или замшевый. Выбрать красивую кожу или прекрасную замшу. Что ж, господа, есть множество причин, по которым стоит приобрести замшевый пиджак. При этом, с другой стороны, столько же причин, по которым следует выбрать отличный кожный пиджак, который соответствует вашим нуждам и запросам. Так какое же решение принять? Чем руководствоваться при выборе между кожей и замшей? Это тема сегодняшнего видео. И давайте начнем с разговора о стиле. Давайте поговорим об образе, который создает кожаный пиджак. Давайте поговорим о стилевой составляющей замшевого пиджака. И замшу, и кожу мужчины носят уже более тысячи лет. За последние сто лет за этими двумя материалами закрепились значения и смыслы, которые немного отличаются друг от друга. Когда я смотрю на кожаный пиджак, у меня возникают в голове образы защиты, доспехов, байкерской одежды, той, что защищает байкеры от дорожной пыли, от всех невзгод, ударов судьбы. С другой стороны, замша как крутая кузина, немного загадочная. К ней все тянутся, она всем симпатична, хотя никто не понимает, почему именно. Может все дело в фактуре, может в особом стиле, может в чем-то другом. И одной из сильных сторон замши является то, что многим мужчинами в голову не приходит ее носить. Или они боятся носить замшу, потому что их беспокоит вопрос долговечности. И раз мы заговорили о долговечности, давайте обсудим этот вопрос. У замши не очень хорошая репутация как долговечного материала, но только потому, что ее сравнивают с цельнозерновой кожей. Если сравнивать замшу с большинством других материалов, окажется, что она относительно прочна. Этот ткань состоит из крупных пучков коллагена, и она очень податлива. Она невероятно мягкая особенно после обработки, и неплохо защищает от ветра и некоторых других элементов. При этом замша изготавливается из соединительно тканной части кожи, и если она не была обработана, она будет поглощать влагу по сравнению с зерновой кожей. Сверху находится верхний слой зерна. Он состоит из более мелких пучков коллагена, поэтому плотность у него выше, кроме того, он очень гибкий и податливый, а еще прочный и водостойкий. Говоря вкратце, при прочих равных условиях кожаная куртка из натуральной кожи будет нам прочнее замшевые куртки. При всем при том, замшевый пиджак, который обработали водоотталкивающими веществами, является отличным вариантом, особенно если вы живете в регионе, где не так часто идет дождь. А теперь давайте поговорим об уникальности. Кожные пиджаки бывают различных стилей. Посмотрите вот на этот пиджак. Он в таком своеобразном полевом стиле. У него четыре кармана, а спереди ремень, который я решил не использовать. Такой цвет пиджака будет обязательно привлекать к себе внимание, вы только посмотрите на этот тон грецкого ореха. Если для вас такой образ уже чересчур, вам нравится что-то более классическое, обратите внимание на эту куртку из овечьей кожи. Мне нравится, что эта куртка подчеркивает плечи. Ребристый рисунок на плечах притягивает внимание окружающих. Уникальный стиль, я больше нигде такого не видел. Эта куртка выделяется не столько из-за материала, сколько из-за ее стиля и конструкции. Все это, конечно, круто, но когда дело доходит до чего-то необычного, тут точно замша берет свое. Посмотрите на этот простой пиджак. Это стиль бомбер. И это классический бомбер, учитывая укороченный фасон, с плотными резинками внизу на воротнике и манжетах. Цвет верблюжьей кожи придает ему крутость. Как только вы войдете в помещение, цвет куртки и текстура ткани сразу же привлекут внимание. Секретное оружие замши – это текстура. У любого человека сразу же возникает желание подойти и прикоснуться к мягкой ткани. Поверьте мне, когда на вас такая куртка, дамы захотят подойти и обнять вас. Что ж, я понял, у вас уже есть жена, и вы заняты, вам нужно что-то мини-оброска, тогда присмотритесь к вот такой куртке в стиле гонщика. Я уже упоминал этот стиль раньше, только на этот раз она из замши шоколадного цвета. А точнее, этот цвет называется какао. Издалека она выглядит вполне обычной курткой, но когда люди подойдут поближе, они увидят текстуру ткани. А теперь, господа, давайте поговорим о цене, потому что вы найдете как пиджаки за пару сотен баксов, так и замшевые пиджаки за 5000 долларов от дизайнеров высокой моды, таких как Том Форд. Откуда такие цены? В чем разница? Все дело в материале, в стиле пиджака, в пошиве и в том, для кого изделие предназначено. Я часто вижу на многих недорогих куртках, что при пошиве экономили как на материале, так и на, собственно, пошиве и на фурнитуре. Все делается таким образом, что, возможно, на картинке выглядит и прилично. Но когда вы надеваете пиджак, оказывается, что у него огромные проймы. И вы чувствуете, что что-то не то, пропорции как будто не совпадают. А картинка, которую вы видели, может быть, была взята с другого сайта, и стиль совсем не тот. И кожа куртки быстро изнашивается, потому что ее плохо выделывали. В общем, стоит быть внимательнее с недорогими пиджаками. И поговорим о замше и коже с точки зрения возраста. В целом, я считаю, что замша для более зрелых мужчин я думаю, что кожа больше подходит более молодым парням. Конечно, вы можете нарушать данное правило. Если вы ездите на мотоцикле, вам за 60, но вы молоды душой, в хорошей форме и кожная куртка на вас отлично сидит, то, конечно, вы рок-звезда. С другой стороны, если вам чуть за 20, и вы нашли отличную замшу, или накопили на нее, или нашли на распродаже, неважно, вы заполучили отличную замшевую куртку, которая поможет вам выделяться из толпы, вам она нравится. Что ж, дерзайте, носите. В целом замша требует немного больше времени, немного больше ухода за собой. Замша скорее модный материал, а вот кожа вне времени. Кожа более долговечная, она не требует столько времени по уходу и внимания. Изделий из кожи больше по количеству вариантов. Это мое мнение, пишите свое в комментариях. Перейдем к сексуальной привлекательности. Замша-кожа. Какой из этих двух материалов сделает вас неотразимым? Ребята, это сложный вопрос. Если говорить о кожных куртках, всего два раза в моей жизни ко мне подходили женщины и давали свой номер телефона, когда на мне была куртка из кожи. Так что тут есть о чем поразмыслить. Тогда у меня не было замшевых пиджаков или курток, а вот когда я стал носить пиджаки из замши, Многие делали мне комплименты и интересовались, откуда у меня замшевый пиджак и где его можно приобрести. Друзья мои жены часто говорят, слушай, ты знаешь, что твой муж всегда так хорошо одет, на нем всегда вещи отлично смотрятся. Все дело в мелких деталях, замша подходит более зрелым парням, 30, 40, 50, а кожа больше подходит для молодых, 20, 30, как-то так. О, здесь становится очень жарко, мне даже пришлось снять куртку. Но если серьезно, замшевые куртки обладают очень хорошим изоляционным эффектом. Я ношу такую легкую куртку, когда на улице минус 5, минус 10 по Цельсию. Но я живу в Висконсине, тут довольно холодно, и я привык к холоду. При этом, если на улице идет снег или дождь, то лучше носить кожу. Кроме того, кожная куртка обеспечит большую теплоизоляцию, и при прочих равных условиях кожа лучше защитит от ветра, и вам будет просто комфортнее и теплее в коже. Я всегда рекомендую носить кожные куртки, но многое зависит от погодных условий. Но однозначно, если вы хотите обеспечить лучшую защиту от ветра, выбирайте кожную куртку. Например, если вы собираетесь ездить на мотоцикле, в ней вам будет комфортно. При этом в замше вам будет очень комфортно осенью или весной. Но в Миннесоте зимой или зимой в Аляске. Вот тогда в замши точно будет холодно. Кожаная куртка подошла бы в этих случаях лучше, хотя, знаете, вам захотелось бы, скорее всего, надеть парку, потому что зимой в этих регионах очень холодно, а уши надо беречь. У большинства кожаных курток нет капюшона, но. Ведь нужно же беречь здоровье, верно? А теперь, господа, если вам нравятся кожаные куртки и пиджаки, поставьте лайк этому видео. И если вам нравятся замшевые пиджаки, тоже поставьте лайк этому видео. Серьезно, я буду вам очень признателен, ведь тогда боги ютубы увидят, что этот ролик стоит посмотреть. Так, мы обсудили разные материалы, а что по поводу ухода за изделием? Что ж, замша требует большего внимания и ухода. Есть много разных вариантов спреев для усиления водонепроницаемого эффекта. Я бы не рекомендовал использовать норковое масло или что-то в этом духе, потому что из-за этого вещества замша светлых тонов может навсегда изменить цвет. Чтобы вы не хотели нанести на замшевую куртку, обязательно протестируйте это вещество на небольшом участке ткани, чтобы понять, как поведет себя материал. Как оказалось, когда я использую силиконовые спреи, мне нужна целая бутылка, когда я обрабатываю пиджак. Обычно я делаю это один раз в сезон. Так что если я буду носить куртку много раз в течение всей осени, я обрабатываю замшу спреями, зная, что с материалом все будет в порядке, потому что уже зимой я буду ее нечестно носить. С другой стороны, тяжелые кожные куртки намного долговечнее. Единственная проблема, с которой я столкнулся, заключается в том, что если вы живете в очень жарком, засушливом районе, с кожей могут возникнуть неприятности. Например, вы живете в Аризоне. Вы носите кожную куртку и вдруг замечаете, что кожа начала трескаться. Если из кожи испаряется влага из-за жары, то возникают вот такие проблемы. Так что имейте это в виду. Кроме того, допустим, ваша замша или кожа попали под ливень, я имею в виду настоящий проливной дождь, и ваша Куртка промокла насквозь. Тогда нужно повесить куртку на просушку, а потом обработать ее небольшим количеством кондиционера для изделий из кожи. Но с замшевой курткой такое не прокатит. Замшевую куртку нужно предварительно обработать. Но если вы этого заранее не сделали, то просто нужно высушить ее при комнатной температуре. Далее цвет. Что ж, цветовых вариантов кожных курток обычно не так много. Черный цвет подходит по умолчанию многим парням. Мне нравится коричневый, потому что он существует в разных оттенках, например. Есть обычный коричневый, темно-коричневый, шоколадно-коричневый, цвет какао. Все это разные цвета. При этом есть другие цвета. Если вы зайдете на сайт JL Rocha, вы увидите модель темно-синей куртки, которая издалека кажется черной. Когда вы начинаете подходить поближе, вы уже можете разглядеть, что она синего оттенка. Красивая куртка. Мне нравится, что технически она именно синего цвета. Если вы немного разбираетесь в дресс-коде Black Tie, вы знаете, что глубокий темно-синий цвет темнее, чем черный. На некоторых изделиях, не в этом случае, знаете ли, из-за блестящей поверхности можно заметить, что куртка синего цвета, а не черного. Черный – это отличный цвет, он подходит к вашему образу во многих ситуациях, когда вы хотите надеть кожную куртку. Только помните, что кожные куртки – это олицетворение повседневного стиля, поэтому ваша одежда должна ему соответствовать. С другой стороны замша, как я уже говорил, представлена на рынке во множестве оттенков, потому что производителям хочется, чтобы изделие выделялось из толпы. Как вы можете видеть из прошлых роликов, я носил синие замшевые куртки и красные замшевые куртки и зеленые. Здорово, что можно надеть зеленый замшевый пиджак потому что зеленые кожаные пиджаки редко встречаются. Может, они есть, но вот мне не попадались. А еще, и я уже говорил об этом, у замши замечательная текстура материала. Благодаря текстуре цвет изделия получается более глубоким и насыщенным по сравнению с кожной курткой такого же цвета. Хотя у многих кожаных курток может быть и матовая поверхность, но текстура замши делает изделие более элегантным. И говоря об элегантности, что выглядит более нарядно. Что носить только с джинсами? Я считаю кожные куртки в целом более повседневными. И при прочих равных условиях замша выглядит более нарядно. Наденьте спортивный пиджак, красивую классическую рубашку и классические брюки. Можно заменить пиджак на замшевую куртку и получится отличный образ. Можно дополнить его галстуком или даже бабочкой. Замша может заставить вас одеться более парадно. кожные куртки на такое не способны. С ними пойдут футболки или Хенли. Может быть, иногда рубашки на пуговицах, но образ будет в целом более повседневным. Кожную куртку можно было бы надеть даже с брюками чинос. Замша в целом выглядит более нарядно. Далее, многие парни не задумываются об этом, что касается подгонки по фигуре, с замшей проблем меньше. Вообще, коже и замшей не особо поддаются подгонке, потому что после того, как игла прошла через материю, она оставляет отверстие, которое не затягивается. Но если вы хотите немного подогнать ваш пиджак, то знайте, что с замшей работать легче. Нужно найти портного, который хорошо разбирается в работе с кожей, которому знакома вся техника работы с такими материалами. В целом, для замши не нужны такие толстые иглы, которых не избежать при подгонке кожной куртки. Так, а что же вам посмотреть дальше, как насчет видео о том, как стилизовать кожную куртку. Я знаю, что многие из вас хотят узнать, с чем носить такую куртку, с какими брюками, с какой обувью и какой тип рубашки лучше всего подходит к кожаной или замшевой куртке. На все эти вопросы я ответил вот в этом видео. Посмотрите его, не пожалеете.